Всем привет! Земная природа настолько прекрасна, что постоянно не перестает удивлять. Знаменитые путешественники, жизненный путь которых представляет собой одно большое путешествие, уверяют, что человеческой жизни недостаточно, чтобы познать всю красоту нашей планеты. Минералы – это часть живой природы, а также одна из важных и ценных ее составляющих, которые созданы в естественных условиях и обладают колоссальными энергетическими свойствами. Но как показывает статистика несчастных случаев, не все природные камни одинаково полезны. Ouch. Ouch. Среди тысячи горных пород и минералов есть небольшие вкрапления, которые смертельно опасны. Сочетание определенных элементов таблицы Менделеева создает крайне ядовитые соединения, контакт с которыми для человека может закончиться летальным исходом. Парадоксально, но все ядовитое в природе выглядит максимально привлекательно. Например, мухомор в лесной траве смотрится чрезвычайно эффектно, а разноцветные раковины моллюсков завораживают своей красотой и в то же время очень ядовиты. Также и среди камней необычно яркий и привлекательный камушек вполне может оказаться смертельно опасным. В этом видео вы узнаете о самых ядовитых минералах, которые лучше никогда не трогать. Но для начала подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не упустить другие интересные видео. Галинит. Галенит необычный камень, расцветка которого вполне подходит под определение современного стиля хай-тек. В природе такие минералы встречаются крайне редко. Они имеют фантастическую геометрию и очень стильную цветовую палитру. Голинит – основная руда, из которой добывают свинец. Структура голинита основана на мелких блестящих серебряных кубиках, идеально симметричной и четко очертаемой формы, словно его создали в внеземной биолаборатории. Его стальной цвет с голубоватым отливом навевает мысли о далеких звездах и бескрайних просторах нашей Вселенной. Минерологам и кристаллографам прекрасно известно, насколько опасен этот космический камень. Многих, кто контактировал с голенитом без средств защиты, впоследствии поражали тяжелые заболевания. Как правило, пострадавшими от этого очень токсичного камня оказывались обычные натуралисты-любители, которые не имели представления о том, что бывают смертельно опасные для здоровья человека природные камни. Минерал настолько интересный и необычный, что буквально привлекает к себе внимание. И чем больше его исследуешь, тем больше он интерес вызывает. К примеру, если ударить по нему молотком, то он рассыпается на множество своих копий. Поразительно симметричные кубики раскалываются исключительно по своему периметру и никак иначе. Такая симпатичная и смертельно опасная игрушка надолго зависает в руках непрофессионалов, тогда как опытные люди держатся от красивой находки как можно дальше. Торбернит. Камень назван в честь шведского химика и минеролога Торберна Бергмана и имеет прямое отношение к известному всем урану с его вытекающими последствиями. Симбиоз меди, фосфора, воды и урана выглядит весьма завораживающе. Вся поверхность минерала усеяна мелкими ярко-зелеными призмами. Перед такой красотой очень трудно устоять, чтобы не взять его в руки. Даже опытные исследователи попадали в сети коварного тарбернита, о чем позднее горько сожалели. Эти камни зеленого цвета выделяют смертельный газ радон, вызывающий рак легких. Минерал настолько насыщен ураном, что по его наличию в природе определяют урановые месторождения. Обычный человек вряд ли когда-нибудь столкнется с этим камнем, разве что через строительный и отделочный материал гранит. Выбирая плиты натурального гранита для своих нужд, старайтесь избегать материала, в котором есть насыщенные зеленые вкрапления. Вполне вероятно, что ими могут быть кусочки опасного торбернита. Хальконит. Хальконит с древнегреческого языка переводится как цветок и Из-за своей привлекательности можно гарантировать почти на 100%, что, встретив камень на своем пути, вы не сможете пройти мимо. Невероятно яркий и соблазнительный минерал, кристаллы которого срастаются в форме цветка, имеют сочно-синий ультрамариновый оттенок, мгновенно приковывающий внимание к себе. Но почему этот цветок считается смертельно опасным? Минерал состоит преимущественно из меди с добавлением незначительного количества серы и воды. Сочетание таких, казалось бы, натуральных ингредиентов в определенных пропорциях превращается в токсичное вещество. Опасность кроется в том, что безопасная и даже полезная для организма медь в таком виде легко растворяется в воде и быстро впитывается в любое биологическое тело. В результате большой дозы меди, мгновенно попадающей в организм, представляет собой настоящий яд, способный в считанные минуты остановить работу внутренних органов и даже привести к летальному исходу. Попытка промышленной добычи хальканита заканчивается всегда плачевно. В местах добычи минерала резко ухудшается экологическая обстановка. А если этот минерал добывают в водоеме, то в нем погибает все живое. Чаще всего он встречается в медных месторождениях Нижнего Тагила, а также на медных рудниках Закавказья и Северного Урала. Колорадоид Этот смертельно опасный минерал обнаружили относительно недавно в американском штате Колорадо среди магматических пород. Блестящий минерал оказался очень опасным для здоровья человека. Это сплав в ртути с не менее ядовитым элементом тылу. Фактически это ртуть в квадрате. Такой минерал категорически противопоказано держать в руках, а при жаркой погоде к запрещено даже приближаться из-за выделения токсичных паров. Структура минерала напоминает ртуть. Вся его поверхность словно усыпана мелкими, круглыми и блестящими ртутными шариками. Любопытно то, что второй компонент камня содержит в себе золото, чем и привлекает внимание своим сиянием. Однако тылур – необходимый компонент для металлургической промышленности, поэтому колорадоид и добывает, несмотря на его опасность. Гудчинсонит. Это еще один невероятно красивый и чрезвычайно опасный минерал, в состав которого входит талий, свинец и мышьяк. Этот минеральный коктейль способен убить человека и любое другое живое существо. Назван он в честь известного британского минеролога Джона Хатчинсона. Примечательно то, что менее распространенный элемент талии, входящий в состав данного минерала, намного опаснее широко известного свинца. Талии – невероятно тяжелое и очень токсичное вещество. Даже при незначительном контакте он вызывает выпадение волос, заболевания кожи и летальный исход. Асбест Наверняка вы уже слышали это название, поскольку минерал давно используют в строительной отрасли, а также в автомобильной промышленности и ракетостроении. При этом является страшным ядовитым веществом, который в определенном состоянии представляет смертельную опасность для человека. Асбист состоит из тысячи микроскопических нитивидных кристаллов, легко переносящихся по воздуху. Когда асбист находится в сухом порошкообразном состоянии, то микрокристаллы в процессе дыхания попадают в легкие человека, а дальше происходят по-настоящему страшные вещи. Твердые микрокристаллы асбиста повреждают нежные стенки легких, оставляя на них рубцы. Такие повреждения вызывают заболевания легких, иногда с крайне тяжелыми последствиями. При этом асбист – абсолютно природный элемент и один из самых распространенных твердых минералов, который встречается по всему миру. Арсеноперит Арсеноперит среди специалистов называют «золотом дураков». Минерал легко перепутать с золотом, а подержав его в руках, он отправит вас на тот цвет. Также арсеноперит называют мышейковый колчедан. Камень чертовски привлекателен и действительно похож на золотой самородок. Достаточно широко встречается в природе, даже в распространенных породах кварца и флюорита. Множество золотоискателей погибло только от того, что прикасались к нему руками и ядовитый состав попадал внутрь организма. При нагревании мышечный минерал особенно опасен, так как выделяются токсичные и канцерогенные пары, дыхание которых может привести к летальному исходу. Определить наличие смертельно опасного газа можно по резкому запаху чеснока, а ударив по нему молотком, сразу же посыпятся искры, источающие едкий запах. Аурепигмент а у репигмент еще один мышьячный камень, кристаллы которого имеют в своем составе еще и серу, и часто встречаются рядом с гидротермальными источниками. Минерал, как и все ядовитые камни, выглядит очень соблазнительно, который хочется взять и рассмотреть поближе. Но делать это категорически запрещено из-за невероятного канцерогенного и нейротоксичного мышьяка в его составе. В истории Китая сохранилось множество печальных историй, связанных с этим минералом. Древние китайцы применяли мышьячный камень как краситель. Минерал был компонентом охряной краски и свел в могилу раньше времени многих китайских художников. После этого аурий пигмент стали использовать в военных целях. Его размельчали до порошкообразного состояния, создавали на его основе специальный состав, которым обрабатывали наконечники стрел. Таким оружием было повержено множество врагов Поднебесной.